Здарова, народ! С вами самостройщик Леха, и сегодня будет маленький, коротенький ролик. Ролик будет про станок. Так как впереди у меня полки, шефанеры, изготовление всяких там чуланов, и самое главное, кухни, неоднократно будет мелькать этот станок в кадре. И чтобы сто раз не писать, лучше один раз показать. Погнали! А перед тем, как мы продолжим, небольшая рекламка. И сегодня ко мне на обзор попал, наконец-то, действительно хороший, стоящий, точный, измерительный инструмент. Это самовыравнившийся нивелир. Мне пришел именно в зеленом цвете, имеется в виду лазера. Ну, мне зелененький был, больше нравится. У меня, конечно, есть один, но этот превосходит его. Во-первых, этот лазер на 360 градусов, имеет 12 лучей, в отличие от моего. У него дальше дальность света, то есть 20 метров, это очень круто. Также он еще водонепроницаемый и, в отличие от моего, у этого съемный аккумулятор. В данной комплектации был нивелир, съемный аккумулятор, фиксатор крепления для треноги, сама тренога и линейка. И также зарядка от сети. Ссылку на данного продавца оставлю в описании. Да, кстати, до конца лета у него очень много скидок на эти нивелиры. Они идут в разных комплектациях. В общем, посмотрите, купите, попробуйте. И, как многие уже поняли по названию, станок буду изготавливать из обычного хлама, который у меня есть на участке. После стройки у меня практически не осталось мусора, хлама и вообще почти ничего не осталось. Есть доски, некоторые с э, 50 на 150, они все сгнили. А вот поддонов 36 штук, даже после третьей зимы, они еще выглядят как огурчик, поэтому сделаю из них. Кроме самих поддонов, мне также еще будут необходимы какие-нибудь стойки, раскосины, укосины, чтобы конструкция, то есть самодельный стол, не шатался, никуда не уехал, не убежал. Поэтому всякие брусочки, огрызки, которых у меня два куба, очень даже пригодятся. Все, комплект мусора готов, теперь можно что-то конструировать. Никаких схем и чертежей, естественно, нет, поэтому просто решил сготовить так, как мне удобно, так как это, в принципе, делает большинство. Прототип есть, теперь его осталось закрепить. С четырех сторон забиваю колья, где-то на 30 см в землю, и к этим кольям уже прикручиваю сами поддоны, чтобы сам стол никуда не убежал. Так я буду работать с циркуляркой, то есть опасным инструментом. Вибрация будет сильная, поэтому движения, возможно, будут, если не закрепить стол в земле. Поначалу хотел сделать кирпичами, но все-таки коляк как надежней. Ну и осталось поставить укосины в боковые части и раскосины по центру и по бокам. Четыре доски и проблема в принципе с укосинами и раскосинами решена. Лишнее, естественно, отпиливаю, чтобы не зацепиться ни рукавом, ни курткой, ничем. Ну и также закрепляю боковые, чтобы стол не только не качался, но еще и не шатался. И сами поддоны сверху тоже фиксирую. Получается, у меня везде все фиксировано, намертво, все жестко, ничего никак не шатается. Я по нему уже прыгал, я стал на него блоки, пытался пошатать. Ничего не работает, он стоит мертво. Стол готов, осталось еще как-то прикрутить туда циркулярку. В одном поддоне пришлось одну доску оторвать, чтобы в будущем там мог утопить саму циркулярку. Было много вариантов, как закрепить циркулярку, я искал самый надежный. Поэтому самым надежным был просто положить его сверху, чтобы она сама лежала, никуда не девалась, и просто ее закрепить. Если как-то крепить, пытаться сразу выровнять, ничего хорошего не получалось, была очень сильная вибрация. Поэтому просто прямо сверху на поддон положил и прикрутил его прямо к поддону. То есть две стороны на поддоне, а третью же рейку наращивал. Но в таком положении получилось, что сама циркулярка находится на сантиметр, либо на 7 мм выше, чем сам поддон. Это значит, что нужно саму циркулярку выровнять с общей площадью, чтобы в дальнейшем что-то будет распиливаться, было на одной высоте, а не было этих волн. Отсек для размещения циркулярной пилы готов. Теперь вставляю эту циркулярку, делаю дополнительные отверстия около 6, чтобы надежно крепко закрепить. И закрепляю не черными, а уже нормальными, хорошими оцинкованными саморезами, чтобы циркулярка при работе никуда не улетела. И теперь это положение, так как оно немножко выше, чем стол, я выравниваю с помощью кусков и остатков OSB. Для того, чтобы все аккуратно и плавно скользило, нужна гладкая поверхность. Ничего лучше не придумал, кроме как нашел остатки ламината. Из них я сделал уже финальную поверхность стола. Для того, чтобы при движении самих предметов они не цеплялись, я сделал небольшое углубление большим ферлом, чтобы шапка саморезов была утоплена. Таким образом, все, что будет скользить, вообще цепляться никак не будет. Заодно я крепко закрепил. Саморезов черных я не жалел, так что у меня все четко, надежно, крепко и мощно. Не стал цеплять на сопли, поэтому хорошенько на каждый лист по 2-4 самореза закрепил. Ну и также сделал несколько пробных распилов, так как в дальнейшем осталось сделать второй половину стола. Также не забыл поставить новую дискную циркулярку на 38 вовпись, максимально мою модель. Поэтому она идеально гладенько аккуратно хорошо пилит. Я уже ее испробовал на USB, поэтому он себя показывает очень хорошо. В дальнейшем сейчас будем испробовать на самой LDSP, как он хорошо или хорошо пилит. Поверхность стола выглядит очень просто. Нижняя часть это поддоны. На поддоны сверху ложится USB 0,6-0,5 мм, сейчас точно не помню, чтобы выровнять их с уровнем самой циркулярки. И сверху уже ложится сам ламинат гладкий, чтобы по нему все идеально хорошо скользило. Стол готов, тебе осталось закрепить только направляющую рейку. Для этого нужно взять два куска ЛДСП с заводскими сторонами. Одну часть я приложил к самой пиле, а вторая проскользила вдоль. И уже по той, которая проскользила, мы правильно, аккуратно направляем рейку. Рейку я не забыл заранее распилить, чтобы она в процессе крепления не лопнула. Внутри в таком положении закрепляю направляющую рейку. Рейку делаю расстояние от пилы 72 сантиметра и делаю пробный распил. Проверяю все стороны, насколько точно она распилила. Если уклон, если перекос. Как ни странно, но с самого первого раза получилось сделать идеально. Была точность до миллиметра. Значит, мой станок пилит все таки ее ровненько. Есть минус, рейку быстро не переставишь, и просто перекручивать, настраивать. Да, в этом есть минус. Но, но я буду делать по одному и тому же размеру, то есть высота кухни одна и та же отпилили, потом ширину отпилили одну и ту же. Ну и потом сверху что там еще какие-то полки. Вот и все. Там в принципе это три размера. Поэтому я думаю, что если я переключу три раза за весь распил, это будет не такая уж проблема. Ну а теперь можно показать, что в итоге получилось. Ну вот так из хлама мусора и циркулярки сделался маленький бюджетный станок. Затратов никаких нет, потому что полностью все сделано из хлама. Ну, на этом все. С вами был самостройщик Леха. Еще увидимся. Пока-пока.